Утопая гряза Олевает на трудное ство, вспоминает мою. недавно сочинел, сочинил его и вот хочу прочитать ау мне эхо доносилось откуда-то издалека а может это мне пояснилось, но вроде я не сплю пока Ау, доносится сильнее, быть может, заблудился кто. Уже и мысли полетели на эхо крикнуть, если что. Ирония женский, голос это, он даже слышно молодой. Ау, опять раздалось эхо. Ау, ау, есть кто же... Нам крикнуть Все же Ау! Кричу в лесу я здесь А женский голос Горит тоже Похоже близко Наконец Ау! Ау! Кричу я силой тут как ни странно Тишина Жена сквозь сон Меня будила Будильник кулку поднесла Все растворилось, пропал и, впрочем, этот сон. Спасибо за внимание.